Привет, я Глеб Насеткин, инженер компании «Краскотел». Я занимаюсь монтажом и ремонтом котлов отопления уже более 10 лет и прекрасно знаю все виды и особенности котлов, причины поломок, показатели эффективности и все остальное. Но занимаясь монтажом уже продолжительное время, я знаю, что большинство пользователей котлов очень плохо понимают, что такое котел отопления, на каком топливе он может работать, как выбрать подходящий котел или как решить конкретную проблему, которая с ним связана. Компания «Крас Котел» запускает свой канал на YouTube, посвященный всему, что касается котлов отопления. Здесь ты можешь узнать, какие существуют котлы и какой вид котлов подходит именно тебе, как его настроить и смонтировать, каким топливом выгоднее топить котлы и как это поможет тебе сберечь свои деньги и силы. Под видео доступны комментарии, где ты можешь получить ответы на любые вопросы. Подпишись на канал, а чтобы не пропускать самые свежие и новые видео, поставь колокольчик. И конечно же, напиши в комментариях, что тебя волнует в теме котлов отопления. Спасибо за поддержку. Увидимся в следующих видео.